Стоит ли Рэджет и Кланг своих денег? Конечно же нет. И суть не в том, что игра плохая. Тут как раз все прекрасно. А суть в том, что стоимость игры равна почти половине прожиточного минимума и больше четверти средней зарплаты в российской глубинке. Буквально на эти деньги можно неделю жить. Но желая обмазаться некстгеном, я продал цыганам часть печени и выложил половиной тысяч кровно заработанных рублей за то, чтобы посмотреть на космическую белку инвалида. А это значит, что вы на канале Малой, смотрите обзор Рэчит и Кланг, а я Витяй и не говорите моей жене сколько стоила игра, а лучше поставьте лайк и подпишитесь если вы еще не подписались. Кусачья цена ни в коем случае не делает игру хуже, ведь это бодрый мясной шутан для детишек типа Дума с элементами платформера, визуале мультика в дисней или пиксар и да вы не ослышались в первую очередь это потный шутан с огромным количеством наборов абсурдных стволов стреляющих чем угодно странно что здесь еще до постола не додумались и только потом это платформе. и все это великолепие в сеттинге уже мультивселенных белок борющихся с узурпаторами и тиранами выглядит на первый взгляд ошеломительно очень близко почти неразличимо по качеству графики с современными мультфильмами все эти рейтрейсинги, куча эффектов, иногда превращаются в лютую неразличимую кашу, и ты просто смотришь на яркую эффектную картинку, в которой вообще ничего не понимаешь. И даже почти незаметный шахматный не прекрасная детализация и шаблонная, но все-таки естественная анимация персонажей противников, очень кинематографичные сцены, в которых ты не зритель, а именно участник. Правда, если конечно остановиться в этом урагане и приглядеться, то можно найти и проваливающиеся текстуры, и зависающих ботов, и многие другие технические недочеты, которые заметят особо придирчивые персоны, вроде меня. К счастью, внутренние компании Sony реально хорошо преуспели в сфере постановки игр. Рэчет и Кланг почти ведет тебя за ручку по сюжету, катая на американских горках экшена и исследования локаций, показывает прекрасные декорации рассказывает детский, но довольно проработанный сюжет, правда примерно на середине игры начинает проходить прозрение. Начинаешь понимать, что все это красивые пейзажи, по большей степени всего лишь декорации, но настолько они привлекательны, что хочется по ним полазить, обмазаться сайдквестами и открытым миром, но нельзя, как говорится смотреть, но не трогать, и от этого иногда появляется небольшой осадок от недостаточной открытости игры. Местами открытая, но все же коридорная структура уровней для повествовательной игры в жанре попкорн-боевика для карапузов решение непростое. Но очень верное ведь довольно сложно наполнить эффектами, уникальными экшн-сценами необъятный открытый мир. А вот условия полузакрытых или закрытых пространств позволяют спокойно понапихать, помимо спиномозговых перестрелок с космическими крокодилами и агрессивными кофеварками, различных платформерных механик, кинематографичных погонь, заигрываний с пространством в плоскостях, со временем в локациях, ведь не зря, кстати, новая часть Речет и Кланка получила приставку «Сквозь миры». К сожалению, опять же, «Сквозь миры» Игра нас также водит за ручку и не дает возможности пересекать пространство-время по щелчку пальцев. Справедливости ради отмечу, что по большому счету игра и не мотивирует исследовать миры больше, чем это нужно для того, чтобы наиграться или пройти сюжет. Крайне умеренное количество побочек даже немножко радует. Наконец-то не нужно выполнять 100-500 однообразных, ненужных и ничем не вознаграждающих игрока действий, искусственно увеличивающих время игры. Краткость сестра таланта как многие говорят. В сухом остатке в игре вам придется много стрелять и не просто делать пиу-пиу из различных пуклок. А стрелять по-разному, точно так же, как и в прошлой части, каждая пушка в игре уникальна и имеет уникальное воздействие на того, кто стоит перед ее дулом, начиная с обычного ебаластера и все дальше углубляясь в наркотические фантазии разработчиков в виде убивающих поливалок, шокеров с цепной реакцией, отбойных щитов, лучей смерти, грибов, которых, видимо, они обожрались, и прочих ночных кошмаров нормального оружейника. Причем, помимо уникального поражающего эффекта, конечно же реализованы функции новых геймпадов, а конкретнее именно триггеров. Не зря же самые извращенные бурятские умы ломали головы, создавая такой залихватский геймпад. Именно для того, чтобы иметь два режима огня. Один на половине нажатия курка, второй на полном нажатии. И тут нужно отдать должное тому, что в условиях беспощадной детсадовской войны космокрокодилов и космокофеварок против Галактических Белок, все эти суперфункции сводятся лишь к истеричному и бесконтрольному клацанию по триггерам или методичному зажиму Онок. Также помимо вышеупомятных пиу-пиу придется всячески прыгать, бегать по стенкам, цепляться крюком, телепортироваться, быстро передвигаться на своих двоих или даже на чужих, всячески наводить суету в рядах беззащитных врагов во время планомерного геноцида присмыкающихся и бытовой техники. В сети сейчас много критики в адрес игры из-за того, что она якобы не реализовала геймплейный потенциал. Какой нахер потанцевал? Какой вообще к черту потанцевал? В этой игре сделано все именно так, чтобы не заскучать. В каждом из уровней есть своя заглавная какая-то механика или определенная фича, иногда эти механики комбинируются на некоторых уровнях, создавая видимо сложных, но довольно проходимых участков игры. Если рассматривать игру как платформер с элементами шаурмы, то Ratchet Clank сквозь миры выбрала в себя большинство интересных механик, которые можно было бы скомпоновать в одну целую игру. Из интересного это перемещение во времени, которое так незаметно, но очень ощутимо делает игру интересней: мини-разломы, порталы, делающие иллюзию тактичности, но принимая во внимание никакущий искусственный интеллект противников, эти разломы теряют всякое очарование. Также стоит отметить довольно интересные, но не особо сложные головоломки закланка и лютые хакерские зарубы за глючку, после которых может немножко укачать и даже, наверное, подташивать, так как. Перемещение в плоскостях сделано довольно резко и непривычно для казуальных игроков. Также вишенки на торте где можно увенчать полеты на мини-драконе, которые немного также разбавляют игру. Какой вам еще потанцевал нужен? Также сюжет и картинка максимально направлены на то, чтобы игру можно было пройти, не устав от нее. Регулярно меняющийся темп игры, разбавляющие друг друга механики, соответствующие темпы игры все время позволяют находиться в моменте покоя и созерцания или движения и разрушения. Все это дополняется вполне перевариваемым, немного повзрослевшим сюжетом, в котором у персонажей появилось больше глубины. Мотивация сторон конфликта стала понятней, даже появились зачатки драматургии. Как мы все уже знаем, Заваруха началась из-за дерзкого решения Кланка собрать пушку, способную открывать порталы в другие измерения. И возомнив себя Стивом Джобсом, он решил презентовать себе чудо своему другу с огромной помпой на празднике местной планеты. И, о как неожиданно, злодей, доктор Нефарио, которого мы убили в прошлой части, воскресает из мертвых и портит всем праздник. Вот это поворот! Дальше встречи двойников основных персонажей из различных вселенных, черный капитан Кварк, спящий робота, различные скелеты у кланка, заменяющей роботессы Кейт и прочие перипетии твести детской сказки, которая в итоге закончится естественным хэппи-эндом. Помимо реверанса в сторону цветных народов, детская сказка сквозь затрагивает куда более серьезные темы. Эта игра нам показывает, что даже однорукая самка космического грызуна способна стать героем галактического масштаба. Также кланг в игре изначально по лору был создан каличем, все больше переходит на темную сторону и становится роботом-инвалидом. Такого большого количества героев с ограниченными возможностями не было ни в одной игре. Слава богу, игра довольно детская и здесь нет реверанса в сторону секс-меньшинств. Хотя фанаты порно с фуриуми наверняка уже положили глаз на риверт. Как итог, за такую конскую цену в 5,5 рубенов, которой игра удостоилась лишь благодаря званию эксклюзива на PS5 и Next Gen, вы получите качественный, отполированный игровой опыт и интересное повествование в течение 15-20 часов. Это конечно ни разу не шедевры, даже не игра года, но полноправный носитель звания игры нового поколения. Все три дня, которые я в нее играл, я ни разу не хотел ее забросить. Справедливости ради скажу честно, я купил игру по такой цене ради обзора, хотел его выпустить, ну, почти на старте, но не получилось. И по-хорошему, больше 2000 мне бы было за нее жалко. В данном случае игра стала жертвой нашей экономики, а не жертвой кривых рук разработчиков. И если бы игры на старте стоили хотя бы так же, как и в Steam, то она вполне себе была бы очень прекрасным приобретением даже на старте. Ну и на этом мой обзор нового эксклюзива заканчивается. С вами был Витей и дешевых вам эксклюзивов, и хороших вам игр. Пока-пока.